Ты что что что Кал кал кал кал. Ты Какой? Видишь, кал. Кал кал кал. Да я сам не вижу, я вижу лишь черный экран. Семьсот триста триста триста три. Все, три, три. погоди секунду, сейчас я. Да я вижу черный экран. Да и что, все. Да здесь. Ты здесь? Да, я здесь, я просто слушал бит. Ага, и сколько будешь? Да все уже, я, я тут. Давай, можешь начинать. Да, я могу начинать? Да. Да, сейчас, секунду. Игра Five Nights at Freddy's Security... Steel Wool Studios. Прогугли Steel Wool, а я чувствую, будто я их знаю. Five Nights at Freddy's Security Branch. Нажмите любую кнопку. Слышишь звуки? Миша? Да. Слышишь звуки? Да. Эта игра содержит скримера. Там тем проще, если у вас эпилепсия, то... и девочки, девочки, мальчики. Фазбер и тердейминг. Ну, ладно. Да. И, короче, я сейчас открываю этот номер, потому что у меня в основном нючку уже помню, чуть не стикнул. Монт, короче, Монт, аллигатор. Рок, Сангут. Короче, Окти. В общем, Рок, Чика. Два игрока. И Фрей и Фалькон. Так, у Его что ли кто-то хакнул дистанционно? Так. Mm -hmm. Так, запомни, надо быть панком. В любой в любом моменте в жизни накладывай правила, надо быть панком. Не понял, а где субтитры? Включи субтитры. Где субтитры? Где субтитры? Так, общий может? Субтитры... Вы и... да, латиноамерикану. Вот, где теперь... этот... The recharge cycle is not complete. Постой, это просто не... Можешь заткнуться? Кто это сказал? Это я. Я здесь внизу. <зв> Где внизу? Я тебя не вижу. Okay, Ладно, слушай. Пока ты спал, я открыл люк у тебя на животе и забрался внутрь. Но люк на животе? Это место, предназначено для больших праздников торгов и панкиад. Это не место для игр. Ебать. Выйти из Фредди. А, вот. Видишь у меня какие-то чёрные линии. Сканирование завершено. Ты пофиг, ты ещё не попали. А может oh. это внутри Фредди такой-таки? Я I'm... Грегори. Грегори. Грегори, я сообщу об этом в главной офис. Аж, аж что подключение? Мне не удалось подключиться, Это Это Она может Нет, нет, я her. не доверяю. Почему нет? Я is. не знаю, кто But она, но она пытается поймать меня. И вообще, можешь говорить so uh, Возьми It это. Это совершенно необычный Фредди. Mm -hmm. Забирать свою <звес> паску <в> Фредди. Мишка Фредди. Кстати, он какой-то старый педофил, чисто. Нет. Часы фас. Сохранить место. Станция сохранения. Нажмите удерживайте Е e для сохранения игрового процесса. Это займет некоторое время, так что не зевайте. Боже мой, кто использует слово зевайте? Не медлите, не задерживайтесь. Мне, кстати, всегда кайфовало от таких загрузок, типа знаешь, когда они так заполняются. Так. <связывается> <связывается> на пробел, да. Ты сегодня великолепно выступила, спасибо. Твои волосы прекрасны, твой волос Все смотрели на тебя, все любят тебя, все хотят быть тобой. Ты лучшая. Спасибо. Я лучшая. Это СЧС Вестничная роботца. са. Хагиваги. Да. Хагиваги. Хагиваги. Ты знаешь то, что если. Ты знаешь то, что если Гла... начальную катсцену Поппи Плейтайм зареверсить, то там будет рассказывать про то, что я сожалею о том, что сделала. Мы любим убивать людей, что-то такое. Там прямо, если зареверсить, вообще другой текст будет. Я одену сейчас наушники на фул для того, чтобы срать под себя. Кто это? А, это Чика. Чика молодец, она практикуется. Я не хвалишься. Вот чем отличается хороший человек от плохого, даже если он не человек. Ай! Так. Выпустите Мишку Фреда. Сверхущая Чика, это, конечно, круто, но мне еще не до этого. О, нифига отражение. Кто То есть тут И так все так сделано для того, чтобы они не смотрели на тебя. Go, так держать звезда, я yeah, а, знал, что у тебя все Я знаю, как можно вытащить отсюда и Время но если меня заметят, то Я тебя к главному выходу, это Окей, но лучше быть не хочу, а как использовать Фредди? Используйте АВСД для управления Фредди. Нажать Е для входа. Вот и не смог найти Грегори, когда он управляет Фредди. Так. Не волнуйся, Грегори. Даже если она не будет она не что мы однако нам все равно не стоит податься ей на глаза. Если отправят в укола, то мы не успеем добраться до поехать до Нет, я чувствую, не так. Я отвезу тебя на первую помощь. Нет не времени. Не мне в пункт. Ладно. Туалетная бумага там была, и видел. Фредди! Фредди! Во время в должен в, лад лад в своей комнате. Uh, я не, не знаю, как я в в ком ну, сегодня ты отключился по полной. Твоя система дала сбой, и ты сорвал шоу. Теперь специалисты официй отдела запчастей обкуны и ограничить тебе по питанию. Говорят, что это мера предостроенности. Еще одна проблема Just на наше голову. Извините. Ладно, слушай. Закрытие осталось 15 минут, осталось... На одну, но на циклевизме открывается какой-то мальчишка. Если увидишь кто-нибудь немедленно, сообщи мне. Я уже выведу на остальные А теперь возвращайся в свою комнату. Дожди, мне идиот махает постоянно Смотри, видишь, что есть туалетная бумага? You, Ты ничего не сказал. пойдем дальше Я, go. кстати, не понял, она же не хочет поймать, а говорит, что, типа... Тебе не кажется, что Ванесса добрая? Типа... Yeah. Миша? Да Тебе не кажется, что Ванесса добрая? Кажется yeah. этап так внимание работникам кухни перед закрытием смены все продукты должны быть убраны на хранение чик уже замечали за поеданием объедков из мусорных ветер на кухне после окончания рабочего дня ремонтировать ее дорого и эта сумма будет вычтена из зарплаты работников кухни руководства Миша, а как зовут этого медведя, который идет у чужих ног? Ээ, не знаю. Я, короче, хочу подойти, записать это и сделать NFT, где он идет. И продать его. NFT? Да. Нет, Федя, это незаконно. Почему? Источники шума. Нажать Е для того, чтобы сбивать предметы и отвлекать губота. Не попадайте сим на глаза. Не попадайте сим на глаза. Ха. Удерживайте Е, если хотите закрыть инструмент. Все от этой, от, от этой жертвы киевсил шел. Be careful. Of of human <свят> Будь 100% of сто летальных исходов случается с людьми. Бега вынос. с людей для бега никто не может бежать вечно. Ну да. Миша. Да. Вот, тут сохранение. И перед этим меня объяснили, как бежать. Знаешь что это значит? Это знаешь, ты как в каких-то там хоррорах, когда там уже значит, появляется инструкция. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы отбиваться. Да. Yeah. психический мост приготовлен к хору. Да Мой нет Вот нашелся мальчик гейтер А тут чико А, не, она сюда не заходит Если ты не пойдешь Ее провоцировать как-то Мегабида легче, лекции, закрыт. Выполняем запуск ночных протоколов в 12 часов. Геотикал, бентери, антри патс. Короче, какой-то входный пропуск. Бесплатный входный билет. Я... У меня, кстати, RTX включен? Или... Нет. Да и насрать. Все говорят, что он кривой и убого работает. Отлично работал и удалось попасть в паке. К сожалению, бесплатных одно билет не позволяешь Вот еврей. Как могу чтобы это вообще не сформатить клиент. Как бы билет бесплатный, ну как бы толку-то от него нет. Создатели и разрабы про этого места это просто евреи бесплатный билет ну без и пиццерии и без развлечений и без автолка пани макрофон интересно на их концерт хотя бы попасть можно ну да в <социт> смысле <социт> <социт> Ты сам же тут работаешь Так он не уходит никуда особо. Он вообще это место плохо знает он... Они же в основном это так, Сидят Он мне везде говорит, куда мне идти А может быть это какая то гендер Твоя семья ищет тебя А это туалет Я не понимаю в чем проблема Ну вот ему говорят, твоя семья ищет тебя Ну и почему не сдастся и не пойдет домой да, тем более, типа, они не выглядят вообще агрессивно, ну серьезно. Если вы не говорили. Сюда можно. Ой, у, на... у нас кратнуло. Мы хотим убивать людей. Да, я тебя мы сейчас убьм. Это минус, скажите, а... для Отстой. Лейм. Кто для какого ходил? Мне очень жаль, Греггер. Мне правда очень жаль. И в чем проблема? Ч Че ⁇ Греггер говорит такой мудак? И почему с Мишкой Фреда не мог у него в животе остаться до утра и там сидеть? Даже в разряженном. Почему он просто у него в комнате не мог до утра сидеть? Нет! Нет! А! А! Нет! Не испугался. Я надеюсь, что Чика глупая. Я очень надеюсь, что Чика глупая. Я очень надеюсь, что Чика глупая. Нет, пожалуйста! Ну как тебе? Она казалась умная. Ладно. Ну, и нам не рассказывают, что произошло дальше. То ли его отпустили, то ли что с ним сделали. Миша? Мне бесит, что, что, что когда мы ходим, кайфу. мы сдаем шаги. Типа для меня остался режим, это когда тебя вообще не слышно. Робот-охранник еще кринжовый, кстати. И в пол смотрят, потому что. <сcoff> да <сcoff> эти гандоны. Гондо... Гандоны куски Чего хера она телепортируется? Да на панк! Я не послышу, Детя! Да Чик, успокойся. <связь> да все, я не могу. Иди. <связь> <связь> Почему Сам не можем тут переночевать, если они сюда не заходят? Чисто тут спрятаться. Ой. Беги, беги, Фед, беги. Это бред. Я тебе говорил, она сейчас дальше проехала. Вс, беги. Я пан. Я должен был. Я тебе принял в конце. А. <свист> Серьезно? <свист> Это было очень напряженно. <свист> что тут можно? Я хожу, знаешь? <свист> Мне бесит этот робот, он гондон. Это был двойной скример. Не надо вот так. Нет, нет, нет, нет, так не беди. Вот. Вот. На, нойс. Как скаут отдел. Обошел вот, кстати, ты его, как тебе спортсмен. Ой, Она хромает, Фети, она хромает всю. Залезай в ящик, там ящик. Ой. Не знаю, я просто бегу. Обернись, обернись. Зачем? Почему ты стоял как... ...как, как дурак? Что <смех> я обосрался? А -а -а. Нет, почему здесь сейвов нет? Анимация. А это уборщик, он, ты ему не нужен. Почему за тобой в этой голове только Чика находит? Э, И почему она, почему она так мило с ребенком общается, потом у нее кричит? Слушай, это поведение вообще логике не поддается. В туалете сидел? Я, я зашел к тому типу, который, ну, вот это мой бит купил, и там, короче, у него какая-то баба, она тик TikTok э, под его трек. Я просто зашел, я такой, сидел, и, сколько это, и, и сколько это на И сколько это на Вот она, она там сняла TikTok под какой-то его трек. Вот, я этот видел давно, uh -huh. Ты видишь да? но вот сейчас, как... да, вижу там веб, -касса. но когда я увидел... Ты видишь меня? Ты Да-да-да, посмотри, где, послушай. Это лучше уже. Да. Тут, короче, у меня, как только я захожу в игру, мне типа, сделано так, чтобы она была немного, там... Как это сказать? отличная работа, суперзвезда, тебе удалось попасть в фойе. К сожалению, бесплатный входной билет не позволяет пройти в пиццерию. Так. Автомат Лушеи находится в помещении, служим по работе с клиентами. Там были какие-то другие субтитры, но их перебила сама игра. Тут какие-то очень... Тебе? Да, мне-мне-мне. Тебе, да. Что мне подарили? Что тебе дарили? Да, твою что мать, да что за геи? Я убил своего брата за пакет на свая. Пожалуйста, ты же не видел, я видел, как ты в другую сторону шла. Ну не надо, все отлично. И ты убил своего брата за пакет на свая? Кто не любит русский рэп? Тут по-любому вафля. Нет, я считаю, что кто не любит русский рэп, тут по-любому... Тут твои тёлки. Что? Тут по-любому вафля. Расколотили. Твои телки здесь бы Нет. расколотили, ебальник. Я читаю фарки, мне качает даже тополь. Где-то шкура? Сталф. Да что за гамадрилдио? Да почему? Мне бесит то, что я как бы не могу наблюдать э, с разных позиций за всем этим. А где, а где другой ракурс? А другого ракурса и нету. Ха-ха-ха, да, кстати. Без кого, KFC. Внеси мне этот уже мем. Это я про ну типа, курица. а от ты должен Ну, типа... Так, а что, криво-обрезанная ПНГ? Смотри, видишь тут замок, это криво ПНГ, видишь что-то из белой линии? Видишь этот замок, видишь этот замок? А, да, да, да, вижу. Видишь, у него криво линии, белые, видишь их? Вижу-вижу. У них игра, когда она вышла, она продавалась за 3-400. гандоны не смогли обрезать сраный замок. Да почему он они не такие бесючие он гниды? Тут по-любому вафля. Место учебника в портфеле автоматы золото. золото. Мой лучший выпускной, когда я выхожу из зоны. На концерте тысяча. Возбуждойный клялик, ебашим мед, ебёмся в жопу и танцуем в платьях. Ацкигар отправляет нас в могилу. Я обнюханный Чечне... Я на концерте Чечне я Зигу. Или как-то... Да-да-да, концерт Я обнюх... <смех> Я обнюха кидаю зигу. Дальше повторение идет, кто не любит русский рэд. Так, мне надо определиться, чей это Тайбит. А я думал, ты изначально их пишешь, в смысле, что это будет Тайбит, там на Я Али... как бы пишу с... на кого-то, да, но... Так получается, что мне никогда не. Да. Все время какая-то неопределенность, да? Да. А, -а, а, вот куда мне надо было идти? Вот какой я дурак. Так. Твой папа Пидор, нига. I don't like. I want candy? А, я могу. Давай сохранишь тогда. Разыграды мне такой святой шанс. Да. На моем концерте куча возгущенных лялик. Ебашки нет, ебемся в жлтую и в платьях. Так, ладно. Блин, ты прикинь, какой Фредди ЧСВ. Ты об этом думал? Ну да, есть такая. Понимаешь, у него огромная его золотая статуя. Вот, вот даже подумай, у какого-нибудь ста Сталина или Гитлера была своя золотая ста статуя? Вот. Не думаю. Где ты? Видел, как играют? Про-вирджины. Какой уровень доступа мне в детский садик нужно? А... Взять. Взять, взять. Все в дом, все в дом. Этап сообщения. Привет, Увольте Дэйва, он душнила. Ха-ха. Спасибо за обращение в сервисную компанию быстро и дешево. Мы провели предварительную инспекцию системы вентиляции и не выявили никаких непризнаки никакого громкого лязга, грохота и скрежета во время инспекции не наблюдались. Позвоните нам, если проблемы появятся снова. Счет прикреплен к письму. Кит. Такое чувство, будто э -э -э. аниматроника у меня. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой Давай отведу тебя к твоим родителям. Что здесь не так? Объясни мне. То, что его родители мертвые. Ой, я забыл. Твоя мама мертва. Так, а где находится детский с... Ой, какая карта? Камера. 120 лет назад. Я с Маркинсон. Блин, Миша? Да. В новой серии Soulspark то, что произошло с Эриком Картманом, точнее в новом спецвыпуске, это вообще очень печально. Он пожертвовал всем, что у него было, ради того, чтобы все снова было хорошо. версии реальности, где у него было все хорошо, у него была семья, которую он любил, его семья любила. Он в итоге пожертвовал всем этим, ради того, чтобы... того, чтобы Кайл... Не умер. И в итоге он стал бомжом. И в этой другой уже реальности они, типа, сказали... Это да ничего, все равно у него другой судьбы никогда не могло бы быть. Ну, по факту, да. Ну, так он же стал раввином. Миша. А, вот, да пикап, вот, где он. Суперстар, дневная забота, вот этот вот пикап дей Дэй. короче, детей. Наши дружелюбные охранники помогут я Почему это все Привет, Коушен, там а, Я думаю, что тут уже бояться нечего пока что. Так. Таб. Жалоба клиента У моего сына никогда не было проблем со сном Но после вечера, проведенного в вашем детсаду Он больше не может спать с выключенным светом Он все плачет и плачет А если я разрешаю ему оставить свет Он мочится в постели. Мне уже нравится Значит, не нравится, но нравится И мне страшно Я, я, я в так называемом предвкушении Так Ха, нифига Грегори, у меня не получается до тебя добраться. Посмотри на пульте охраны в детском саду. Там должно быть пропуск. Тогда сможешь меня опустить. Так, найти пульт охраны в детском саду. Отлично. Какая-то игрушка. Вот он в версии Луны. Вот он в своей версии Солнца. Сани дроп, энерджейсинг кэнди Короче, солнечный осадок uh, Энергизирующая конфета дроп uh, Лунный осадок Конфе... Это что ли? А, тут есть какая-то Редбульная конфета Есть снотворная конфета Не хотел бы я Никакие редбульные конфеты есть Я тебе признаюсь честно так, э, скользни в удовольствие, в, в веселье. Ой. Ой, тут я вижу коллизии шариков, я, пожалуй. Не коллизия а О-хо-хо! Новый друг! Что, тебе не снится? У вас пижанка вечер... У вас вечеринка? Где твои друзья? Все, теперь я понимаю, почему мы просыпаемся и рассказывать истории, пить, пока наши головы не взорвутся. <с> есть только одна правило, не гасить свет, не гасить, не гасить. Я не удивлен, что дети спать потом не могли Off the lights on. <laughs> А.. Ой. Мне он не дает уйти. И бежать тоже. А, тебе надо как-то сбежать. И обернись резко. Раз прибираться. Так. Взять пропуск охраны. Пропуск охраны. Пропуска, пропуска позволяет открывать пронумерованные защитные двери. Общий уровень допуска игрока отображается на часах пас. Закрыть инструкшн. Не хочешь осталось на гугли У меня есть клей с белёзками. Тебе нравится клей с белёзками? Пластиковые глаза? Нет! Зачем ты сделать? Включи цвет! Включи цвет! Я предупреждал тебя! Предупреждал! Дреной, дреной, мальчишка. Ты уже должен спать. Тебя нужно наказать, Баньки. Ой, Грегори, я не знаю, что ты сделал, но в детском саду пуга свет. Ты должен найти аварийные запасные генераторы и включить их. Они находятся в игровом комплексе. Ну, спасибо хоть. Эрор. Бан. Взять фонарик. -Ah, да. Ага. Призарядка фонарика. Возьмите и удерживайте Е для зарядки фонарика. Будьте осторожны. Подзарядка займет некоторое время. Так. Ну, такая агрессивная. это агрессивная, да. Ха, я просто... не было. Я просто пародирую этот ролик по инскрипшнам. Ролик? ролик, что ли? Ты что там, клеп пишет? А! Полицейский <регу> должен быть... Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Срусь как не всегда в хоррорах. Я даже не просто хочешь закрыть игру и больше никогда не запускать. То есть ты такой хоррор боязник, да? Да, я вообще как его под себя когда сплю. Не, это не обязательно было рассказывать. Уже какой-то жесткий чел. Вот ты яв. Ой, Миша, он где-то двигается. Туша, ты уже должен спать. Миша? Поставь. Я вот такие звуки, вздохи. Все, так нормально. Смотри, я как вот могу. Оп. Смотри, Оп. Оп. Оп. Оп. Блин, как же под накопу? Это у меня все наконец ну, такая Сабина. Она к Сабина, give me a suck. Она сподсасывается. Ой! Вот, короче, смотри. Э Сабина к ней все равно подлизывается Всякие ролики делает э э э всякие монтажи Где фотки эпично И она в коммент пишет Мэри, ты как принцесса Хотя подожди, ты же есть принцесса И я по рофлу пишу Еще нет, но если приедет в Англии, я быстренько трону Это без скобочки такие да, Кстати, Миша, она Миша, говорит. Миша мостя, мостя, Хочешь я вдруг эту удовлетворить Твой внутренний колхоз а, Ты знал, что если Ты в Ш Ш Ш Ш Шотландии, короче, есть такое закон, что если ты купишь себе там землю, то ты автоматически станешь герцогом. Там, Ш герцогом шотландским станешь, да. Ты можешь просто купить себе квадратный метр и посадить там дерево, но за это ты получишь сертификат, подтверждающий твое благородное происхождение. Это да. Это где? В, в Шотландии. Нифига себе. Люди как постоянно на день рождения дарят. И Сабина А, вот испортила мою шутку тем, что ответил Ха-ха-ха, она когда к ним границы подойдет, ее же там вовсю ждать будут. Ну а она. Короче, я пишу. Мэй, ты как при... она пишет, Мэйр, ты как принцесса, хотя подожди, ты же есть принцесса. Я пишу, еще нет, но если быстренько приедет ван, если приедет ван, говорю, ее быстро коронует. Сабина пишет, ха, ха она когда к нему подъедет, на границе уже ее ждать будут. Да как бы твоя шутка ты не особо-то и смешная. Ну это не шутка, это просто как бы, знаешь, такое... Комплимент, ха! Ах ты, картавый куколд! Слышь... Куда это? Ты куда это еще? А, ну да, кстати, гуд А почему ты просто не включишь свет? А мне, а я генератор еще. Да, Childer must be found. Бэй Childer must be found. И ты? Ты уже должен спать. Ты да, вот зачем это сказал? Я вот это вообще слышать вот не хотел. Ниши. Mm. Я не хочу делать бум. Давай, опять, спускайся в трубу. Моя мама, кстати, чем-то подписаюсь на ричи флексовый институт. Надо у него сейчас спросить, зачем я тебя